продолжаем играть в майнкрафт но посмотрите где я заспавнилась в каком-то замке даже непонятно каком Опа, ну, это кто а это походу Голем. А, это это игра с мадами майн колонии тут я могу делать свои свою колонию я хочу сначала внутрь попасть Оп. Получить урона, главное. Главное не получить урона. Сейчас мне. Ну, чтобы я не умер. Ай, зайти, зайти, зайти. Меня убили. О, зато я в травом месте, и смотрите где это. Я могу тут делать вот это. Точки спавна все такое. Телепортировать. Э, э, я не забыл. Я сделал минус 4. А. Теперь я могу телепортировать и дальше. Где я умер? ой, -ой. Вот моя смерть. Кстати, стоит, стой, стой, минус 4. А. я, конечно, уже опять умер. Но я хотя бы не там. А где-то рядом. Вот. Так, забираю. Ну, вот этих уже никак не убить. Никак. А. Вот, это, вот это я сделаю. Как изменить? И напишу замка. А, и вот тут деревья не как всегда у нас в Майнкрафте ломать Нужно по слоям. Вот мне 16 раз нужно сломать, чтобы получить 37 бревна. Да долго. Очень. Ну ничего, подожду. Видите, уже на одной палке стоит. Интересно, как оно так стоит? Удерживает. Ну ладно. Еще шесть раз осталось. Пять, четыре, три. Два. Смотрите уже. Тут семь раз, вот тут четырнадцать. Ладно. Ай, видите, вот тут там, где написано, хай три. Шоп, это, под ней линия. Это ск сколько осталось мне ломать. Их опа. Конечно, долговато. Если ты в самом начале хочешь добыть дерево, долговато добывать. Но... Ну, ничего, можно подождать. Это листво яблони. Оно, она мне пригодится. Потом. Я сразу же говорю то, что тут есть много животных. Простите, самой голос у меня просто... Я просто ударился, ошикаюсь, полз с лестницы, ударился, у меня сейчас голова болит. Так, верстак, палки, доски. Ой. Потом я беру, делаю кирку как в самом начале. И добываем камень. Каменный век. Делаю каменную кирку. Деревянную можно, типа, выкинуть, но она у нас на запас... оста... э, оставляется. Делаю дальше топор. <coughs> топор. Э, чтобы побыстрее добывать. Дальше. Меч и лопата. Твойка. Вот у лопата. Вот меч и еще 8 м камня для печки. Я быстро и, кстати, я долговат развился. Потому что уже пять минут прошло. А я только добываю камень. Булыжник, можно так сказать. Оп. Дальше делаем печку. Собираем верстак. И идем куда-нибудь. Этот, этот мир сделан именно, чтобы путешествовать, развивать все такое. Много яблонь. У меня сейчас, конечно, 20 сердец, ну 20 хп. Вот видите, 20. Ну. Но... Но потом у меня может быть и 21, и 30 и 40 и хоть 100. Может быть. Ну ладно. Это лимоны. Лимон. Так, я пока что в шахтах не буду содержать. Я буду просто путешествовать. Искать янотов. Это хера проидным по ночам. Полянка енотов есть и не только вот такие деревья, не такие. Кстати, горы красивые. А есть еще вот такие большие. Чтобы срубить, нужно 28 раз. Но с топором это уже быстрее в два раза. Быстрее. Ну, думаю, -см сможем подождать чуть-чуть. Но зато дерево сколько будет? целых почти 300 что-то написано 143 это много Опа. я вижу шахту запрашенную от такого я отказываться не буду от шахты и яблоки не откажусь Как красиво все-таки особенно со звуком вот Вот какой тут звук вот так вот когда я пойду в воду слушайте каркает Во, поле цветов красивых и вот тут вы видите у меня есть а, но много, много воды через карту у меня тут есть карта еще в правом верхнем углу я через него могу посмотреть где рядом здания какие и вот самая прикольная штука я вот например копаюсь я понимаю то, что я вот копаюсь под землей. А нет, это не так работает. О, нет. День. Пусть будет. Вот. показать, Показывать подземелье. Ну, то, что я, типа, копаюсь. А нет, что-то не показывает. Раньше показывала. Okay, okay. Mm. Тут есть э, отображать сетку, жителей, питомцев, животных, монстров. Это нужно, это нужно. Тупография это что? Уровень пещеры. Ну, мне сейчас не нужно пещера поэтому я поднимусь, жалко конечно, раньше у меня работала, боже, земля, ну ладно, ай, получила, ну я выключу звук и будем уже скоро прощаться. Берём, вот сюда, вот сюда hop. ладно всем пока с вами был Кристалл Майнкрафта сегодня мы играли в Майнклор